Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. Если вам предстоит взятие гинекологического мазка или вы уже прошли эту процедуру, обязательно досмотрите это видео до конца. Наша информация будет очень полезной для вас Гинекологический мазок – это чрезвычайно важный диагностический метод Обследования гинекологических больных То, с чего начинается первичный прием пациента у гинеколога Гинеколог при э, осмотре шейки матки в зеркалах Берет специальными урогенитальными зондиками, отделяемые от шейки матки и влагалище, и намазывает на стекло. Дальше оно отправляется в лабораторию, где через 1-3 дня мы получаем информацию о состоянии здоровья пациентки. Готовиться к сдаче мазка абсолютно не нужно. Эта процедура безболезненная, не требует каких-то усилий для пациентки. Единственная подготовка к этой манипуляции – это то, что вам не нужно проводить спринцевание влагалища антисептическими растворами или вставлять свечи. Взятие гинекологического маска не зависит от дня менструального цикла. Главное условие – чтобы не было менструации в период осмотра. Если вам предстоит взятие гинекологического маска или вам уже его взяли, не бойтесь, не переживайте. Это совсем не означает, что доктор подозревает какое-то конкретное заболевание. Это как э, осмотр горла у терапевта. Благодаря тому, что это простая недорогая процедура, вы можете повторять ее достаточно часто. Настолько, насколько это необходимо гинекологу, чтобы выявить заболевание и максимально комфортно пролечить его. В Альфа-центре здоровья накоплен огромный опыт лечения и профилактики гинекологических проблем. Поэтому, если вы всегда хотите быть здоровыми, приходите к нам. Чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.